эра Цветок засохший без ухана Забытых книги вижу я И вот уже мечтою страны Душа наполнилась моя Я твел, когда какой весной И только твел и сорванке, Чужой знакомый ли рукою И положит сюда зачем На память нежного боль свидания Или разлука Раковой или одинокого гуляния В тишине полей в тени лесной И жив ли тот и та И нынче где их уголок Или уже оди, уяли, Как все невидомы цепок